В чем фишка итальянского или там, в чем фишка импортного оборудования? Они делаются из интересных композитных материалов, которые быстрее разогреваются, которые эффективнее передают, э, сохраняют КПД, да, эффективнее передают тепло. В России это сейчас научились качественно копировать, и уровень российского оборудования ежедневно растет. В этом и плюс. Но все, что продавалось раньше, это была катастрофа. Это стояли огромные кондовые ящики, которые разогревались утром до раскаленного, раскаленного состояния, а потом в течение дня остывали. И вы делали усиленную вентиляцию, чтобы на кухне можно было с этой жарой справляться. При этом, даже при том, что такие плиты стояли, все равно были огромные острова, которые позволяли делать большое количество операционных блюд. Сейчас повар считает, что если он купил индукционную плиту, вместе с собственником ресторана, и не сделал никаких рабочих поверхностей, и не поставил ничего дополнительного, все, у него жизнь удалась. Да ничего у него не удалось. Он обосрался по полной программе, потому что надо понимать это в комплексе. Мы не рассматриваем события в отрыве от каких-то других происшествий, которые происходят. То же самое на кухне. Мы не рассматриваем плиту в отрыве от меню. Мы не рассматриваем плиту в отрыве от всей кухни. Она базовая единица кухни, необходимая, но вы должны понимать, в каком ключе она стоит на кухне? Давайте, смотрите, по деталям разбираем. Мне нужно помешать мешалочкой внутри э, кастрюльки э, снять пеночку или что-то еще. Мне нужны ложки в гастроемкостях и так далее. Где мне эту взять гастроемкость? Где мне взять эту ложку? Мне необходимо что-то на этой плите, где торчит эта ложка чистая, да, чтобы я мог ее, подойдя, взять, снять пенку или попробовать, насколько там солено-пересолено и так далее. Если я этого места не организовал, я вынужден пойти куда-то, найти это, помешать, попробовать и пойти обратно и куда-то это бросить. Я затрачиваю на это дополнительные действия, я затрачиваю на это дополнительное время, я затрачиваю на это дополнительное внимание, а у меня все должно быть под рукой. Я что-то пролил на плиту, бывает такое, да, закипело, убежало, перелил, залил неаккуратно и так далее. Если у меня рядом нет никакого устройства, с помощью которого там бабины бумаги или вафельного полотенца, или еще что-то, чтобы я мог это вытереть, пока я ходил, забыл, встретил по дороге и до других сотрудников кухни и вернулся, это высохло, зашкварилось и начало вонять. Вонять настолько, что стало портить вкус самого блюда. Если у меня высоченная температура на плите, и мне нужна ухватка для того, чтобы подправить что-то, и у меня некуда эту ухватку положить, она кратно упадет на пол, и будет грязюшной, и ей будет просто стыдно браться за это блюдо, потому что эта грязь может попасть к людям на стол. Если я не предпо... не... никакого места не запроектировал под это, если у меня просто плита, стена, стена, и я счастлив от того, что просто так поставил, это абсурд. Потому что мне необходимы инструменты для работы. Если мне нужно рядом с плитой что-то дорезать или э, поставить, мне этот рабочий стол просто необходим. Несколько кусочков чеснока или что-то еще, чтобы доделать, напассеровать и э, вылить в кастрюльку. Если у меня не хватает этого места, значит я посмотрел, помешал, попробовал, понимаю, что не хватает и ушел. Ушел все это взять, возвращаюсь, голова уже не наполнена этим материалом, думаю, ну ладно, по-моему, что-то не хватило. Лишнего положил. Испортил таким образом вкус блюда. Следующий момент. Если мне нужно налить половником это. Я же не иду отдельно на моечную за половником, потом куда-то за тарелкой и подхожу к плите. У меня все должно быть рядом. Поэтому я половник снимаю со стены, беру чашу и наливаю половником, соответственно, эту чашу будущего супа а, с ингредиентами и отдаю на раздачу. В противном случае у меня просто идет потеря времени. Если у меня нету света над плитой или у меня чего-то еще не хватает, я начинаю щуриться и мне становится неудобным. Работа за этим устройством становится также неудобной. Если у меня плита вся засрана и я вленюсь ее убрать, то так или иначе она будет попахивать, так или иначе она будет липкой. И грубо говоря, если я принесу туда даже тонну шуманита, то скорее всего я эту грязь не очищу, потому что шуманит вступает в реакцию с металлом. Он его изъедает, и, соответственно, металл, вместо того, чтобы быть гладким и отталкивать от себя грязюшку, он, наоборот, эту грязюшку к себе притягивает, пришкваривает, и вы потом уже металлическими мочалками окончательно добиваете жизнедеятельность плиты. Может, у нее каркас и блестит, но комфорки и все остальное внутри уже превратились в какашку. На рынке от плиты зависит очень много. У вас может сломаться пара конвектомат, у вас может испортиться фритюрница и макароноварка. Если у вас работают плиты, повар сообразит, что сделать на месте, а самое главное, он вас подстрахует в сложный момент. Какая же скука рассказывать про технические нюансы? Что там скользкое, что там толстое, что там тонкое? Вот вы покупаете сумку Гуччи, и вам, представьте, будут рассказывать, что... Молния, к нам едет из Милана. У нас во Флоренции есть специальный салон по клепкам, они делают где-то там медь, что-то там откуда берут. Да, нет, это вообще все беспонтово. Кайф в том, когда ты эту сумку надеваешь на себя, да, там, или даришь ее, или она у тебя есть, и все ходят и говорят: блин, у этого парня Гуччи, вообще все круто, у него там все по то же самое у нас приходит с вами из кухнями. Вы должны понимать, да, что как бы то количество технических нюансов, которые я вам рассказываю про теплопроводность, про какие-то э, свойства и законы, которые присутствуют в мире физики, я это говорю вам про то, что мы шарим в этом вопросе. Шарим настолько, что когда технологу задают вопрос о том, что «ребята, нам нужно сделать много бургеров и быстро», он понимает, что если он поставит обыкновенную бытовую плиту или какую-нибудь, я не знаю, плиту с косвенным нагревом или какую-нибудь сковородку, на которой все это плохо получается, вы ему башку оторвете. И поэтому он сидит и начинает перебирать в каталогах, где и за счет чего ему образовать определенную температуру поверхности и так далее. И Макдональдс обладает целым институтом, в котором люди пришли к заводу Тейлор, и завод Тейлор говорит, а, чуваки, нам нужно делать ежедневное покрытие из тефлона, чтобы жарить такое количество бургеров. И Макдональдс реально долгое время ежедневно менял тефлоновую поверхность на э, плитах и грилях для того, чтобы делать свое бесконечное количество бургеров в каждом ресторане. У них есть ночная техническая смена, которая это меняет и так далее. Поэтому, когда вы приходите со сложными концепциями, которые требуют абсолютно уникальной реализации, вам нужны специалисты, которые озадачатся этим вопросом, и они должны знать эти законы. А я вам о них рассказываю поверхностно, для того, чтобы вы реально кайфанули от того, что это не просто мир железяк с какими-то непонятными узлами, которые собираются отвертками по ночам, и иногда там что-то там сгорает. А это качественное оборудование, на котором вы зарабатываете реальные бабки. Потому что если вам хорошо сделали, у вас стоит очередь, у вас с помощью там, плиты или других гаджетов каких-то эта очередь отстреливается, и люди с улыбкой отходят, кушают и возвращаются, все, вы успешны, вы схватили свою птицу счастья за хвост, держите ее и не упускайте. Смотрите, все очень просто. Мы многие вопросы пытаемся разобрать с позиции простых базовых вещей, для того, чтобы было понятно, почему это так просто. На самом деле, технолог учится 6 лет в институте для того, чтобы изучить эти физические законы, законы передачи тепла, и разобраться, что к чему, и так далее, и тому подобное. Вам это, конечно же, не нужно. Но когда вы задаете технический вопрос, на который мы должны ответить, как технологи, для нас эти знания просто необходимы. Это я так весело вам рассказываю, потому что, ну, мне хочется, чтобы вам было, было понятно, что ваша кухня – это не просто э, механизм для зарабатывания денег, а это прикольный целый мир интересного оборудования. И вы должны понимать, за что вы доплачиваете деньги. Вот вы покупаете Мерседес. Это автомобиль представительского класса. Все знают, что Мерседес – это автомобиль высокого класса. Вы же можете купить себе Форд. Теперь давайте представим, и вы решили приехать кого-то и удивить. И говорите, я приеду на автомобиле представительского класса, вас спрашивают, а какая марка, ты говоришь, Форд все-таки ну как бы Ford больше подходит, наверное, для такси и для бытового использования. Все-таки марка представительского класса это Mercedes или БМВ или Audi. Потому что уже создан определенный опломб, да, определенные впечатления об определенных вещах. И когда нам говорят, что кухня стоит, может, дорого, или это оборудование может стоить, там, я не знаю, миллион рублей, вы говорите, нет, это неправда, этого не может быть. Как же неправда? Давайте с вами посчитаем, что произойдет, если у вас стоит огромная очередь в бургерную, огромная очередь в бургерную, а у вас не работает плита. 100% вы купили китайскую плиту, или вам, может быть, просто ее плохо наладили, или у вас не хватает электричества, неважно почему. Важно, что произошло. У вас стоит очередь людей, которые поверили вам, Захотели купить ваш бургер, притащили свою задницу к вам, отстояли очередь, а вы их не можете накормить. Ваш репутационный риск, ваши потери в этом случае гораздо больше, чем непробитый чек, потому что эти люди ушли недовольные, они ушли расстроены. Давайте возьмем клиента, который пришел в ресторан, которого все называют гостем в ресторане, заказывает блюдо, а вы не можете ему отдать это блюдо, потому что у вас не работает плита. Получается, что худо-бедно, а репутация от плиты, как грязное пятно, попадает к вам на рубашку. Да, у вас классная чистая рубашка, допустим, Барбер или Кинзо, или вам еще на что-то там хватило Китон и на прочих. Но у вас такое кофейное пятнышко. Рубашка-то классная, а кофейное пятно портит вашу репутацию. Вот такое же кофейное пятно – это неработающее оборудование на вашей кухне. И если вы покупаете дешманское оборудование, которое невозможно ремонтировать, которое невозможно обслуживать, которое стоит заставленное каким-то, пусть это прозвучит сейчас на камеру, дерев на вашем э, маленьком кухонном производстве, и вы при этом от этой плиты хотите добиться максимальной отдачи, блин, ребята, вы должны догадаться о том, что эта плита не может в таких условиях работать. Вы должны изначально эти условия качественно создать. Ее надо мыть, ее надо чистить, ее надо обслуживать. Потому что вы в автомобиль все-таки заливаете иногда масло. Все-таки заливаете бензин. Масло, чтобы узлы работали. Бензин, чтобы у вас было за счет чего ехать. да, Вы же не ездите с дырявыми сиденьями, из которых пружины торчат. То машина сломалась, называется. А вот когда у вас бензин заканчивается, вы говорите, а, -а, а, дотяни быстрее, до бензозаправки. Не может она без бензина ехать. И без масла она не может ехать. У нее просто как бы остановится клапана и все. И без тормозной жидкости вы не можете это расстанавливаться. И прочие, и прочие элементы, которые внутри машины служат для того, чтобы она ездила. Как только их не хватает, машина останавливается. Целиком машина, купленная вами, останавливается из-за того, что у вас нет тормозов. Ну или она останавливается в каком-то, не дай бог, предмете с угрозой для жизни. Это же катастрофа. То же самое в вашем ресторане. У вас есть функционал, который мы наделили вашу кухню как технологии. И у вас там есть эта бедная плита. Одна, две, три, как повезло. Если вы просто забили на это все дело большое дело и не хотите их мыть и просто заливаете их вечером мыльной водой, и это у вас все выстаивается. Вы подумайте, что это электричество, да, что эта вода могла попасть косвенным образом в кучу разных мест в этой плите. И когда какой-то дурачок случайно закратил, он закратил не только плиту, он закратил и всю ту воду, которую вы вылили на эту плиту. И тот, кто стоит в этой воде случайно рядом, этого парня может просто убить током. Зачем вам труп на производстве? Что вы будете с ним делать? Вы потом будете извиняться перед его семьей и скажете, что ну как бы... Парень сам виновал, виноват, да, был сам заливал плиту, но он не рубил топором, понимаете, провода. Он просто хотел ее помыть. И если эта плита другому, как бы, другой мойки не подлежит, кроме как вылететь из ведра, то зачем такую плиту покупать? Вы должны понимать, что плита должна быть легкая очищаемая. А легкая очищаемая плита – это значит хорошая сталь, жесткая, которая не мнется, когда вы ее используете. Это комфорка, которая не проваливается внутрь поверхности, потому что качественно все сварено, сделано и жестко. Это ручки, которые нормально с термостатами поворачиваются. Это фарту, который не дают не дает заливать грязи на эти ручки это удобные дисплейчики, на которых вы видите температуру это все можно аккуратненько оттереть, почистить и так далее, и состыковать со всем остальным почему мы вам предлагаем линии оборудования вы что думаете, мы там спим в одном ботинке и говорим, слушай, ну раз покупаем Электролюкс, или Морено, или Олис или Барон, или МКН то надо все поставить МКН, да нет Нюанс -то заключен в том, что когда я ставлю из одной серии единицы одна к одной, они подходят друг к другу и фасадами, и комплектующими, и состыковочными элементами. И у них есть заглушки для швов, и у них можно фарточки поднять, и у них есть абсолютно разные элементы из разных серий, которые можно состыковывать друг с другом. 700 серия с 700 серии подходит, и вы можете взаимозаменять какие-то элементы. А когда я купил это на свалке, это мне досталось по наследству, это я купил на барахолке, а это оттуда... У меня все и в крифе, и в кость стоит. И поэтому, когда я начинаю это активно использовать, у меня все это просто проливается на пол грязью. Я подскальзываюсь на этом, вы подскальзываетесь на этом, персонал на этом подскальзывается. Но если вы как собственник этого бизнеса можете перетерпеть э, ссадину, которую вы получили, сотрудник может просто уволиться. Сказать, не буду я работать в таком опасном производстве. И все это начинается от того, что вы не организовали работу около самого активного устройства, около плиты. Как бы там вам не было скучно перед вашими телевизорами, вы должны понять, что все базовое, базовое на кухне, как и базовые рецепты, идет от плиты. Вам нужна проработка, вам нужна плита. И если у вас эта плита 14 киловатт, а вы к ней подвели всего 2 киловатта, не надо пытаться от плиты получить 14. Она просто не будет работать, у нее срабатывает защита. Но если вы к этой плите подвели 14 киловатт, а при этом у вас плита из Китая, и половина мощности у вас уходит в непонятное в какое место какое-то, да, у вас нагревается... Сама поверхность и все угодно Все кроме комфорок Задайте себе вопрос, зачем вы купили китайца Сколько вы на этом сэкономили У вас есть 10 бургеров, которые вы должны были сделать два приготовить не смогли, плохая температура, возврат Каждый час возврат двух бургеров Бургер стоит, допустим, фарша 250-300 рублей Мы теряем с 300 рублей 50 рублей прибыли За 8 часов работы по 2 бургера по 50 Получается 2 на 5 100 На 8 800 рублей на 365 дней в году Давайте на тысячу умножим для простоты, просто чтобы считать было. 365 дней в году, 365 тысяч рублей потери прибыли. Сколько стоила плита? Плита стоила 120 тысяч рублей. Более качественная плита стоила 160. Итого 40 тысяч рублей против 365 тысяч рублей в год, которые мы с вами потеряли. Давайте посчитаем киловатты. Допустим, киловатт стоит 4 рубля. Ну, к примеру допустим в день из-за того что мы нагревали воздух и не пойми что мы еще нагревали и, и параллельно какие-то элементы мы теряем каждый день 10 киловатт или каждый час правильно сказать то что у нас киловатт час 10 киловатт 2 киловатта 3 киловатта 100 рублей короче 100 рублей в час на те же 8 часов активной работы 100 рублей на 8 часов 800 рублей 800 рублей на 365 дней те же 365 тысяч это какие-то мифические цифры, но вы, даже если вы поймете, что вы экономите в три раза меньше, чем я вам называю, это все равно в год очень весомо. Весомо для того, чтобы потратить эти деньги на приобретение новой плиты, а лучше изначально правильной плиты. Ведь скупой платят дважды. Вы купили за 130, потом за 150, а надо было изначально купить за 160. Если вы знали, что у вас будет высокая проходимость, такая экономия была ни к чему. Вы поставили плиту, но справа и слева не поставили рабочей поверхности. Вам некуда сбрасывать еду с наплитной посуды. Что вы делаете? Вы говорите, ну и ладно, пускай так. У вас стоят два сотрудника, один другого обжигает постоянно этими сковородами и так далее. И говорят, мы не будем работать, руки все обожженные, невозможно, нам нужно лечиться, что-то еще. Мелочь, мелочь. Но где вы найдете новых грильщиков? Некуда сбрасывать, некуда сбрасывать, это ерунда, конечно же ерунда, потому что когда нет нагрузки, есть куда сбрасывать. Но когда идет постоянная движуха, эти люди просто сталкиваются друг с другом, и они могут случайно перевернуть еду на плиту. И им придется ее приготовить заново. Еще будет один обломанный клиент, которому пришлось ждать больше, чем другим. Получается, что вместо того, чтобы сохранять тех клиентов, которые к нам пришли, и их увеличивать, мы боремся с количеством пришедших людей, потому что каждого можем обломать каким-то негативом. Этому не успели подать, этому не успели разогреть, этому не донесли, этому не досталось вкусное, этому не досталось горячее. Получается, что вместо того, чтобы обработать 100% потока клиентов, который пришел и за счет сарафанного радио получить еще 100% этих, мы потеряли от этих 100%, 20% недовольных клиентов, которые пришли и рассказали, "О, я простоял у них в очереди, и вообще никакого кайфа нет, блюдо было холодным. Он натворит нам гораздо больше негатива, чем те люди, которые успели отстоять, им все повезло и встало. Потому что если у меня было все нормально, я заплатил 300 рублей, мне за 300 рублей дали бургер, я его съел, он был вкусный, чем мне вдруг рассказывать о том, что там все было супер классно, супер круто, я же заплатил, я получил. А вот если я заплатил, а не получил, меня разочаровали, расстроили, обидели, я вышел и говорю, ну вот это не кафе, а это какая-то рыгаловка, не хочу больше сюда ходить и вам не советую. И получается, что у вас каждый день какое-то количество клиентов отсеивается, и в итоге к вам никто не ходит, потому что люди начинают приглядываться, а он что-то там уронил, у него какая-то плита со шкварками, у него там чего-то не хватает, у него не хватает технологии и системы работы. То, за что вы изначально не захотели заплатить просто купив отдельно гриль и отдельную плиту и где-то их состыковав.